в какую-то обхожу пригласки, да давай и обхожу, проверьте они вообще где? Это, наверное, все оставшиеся. Автомобили ко мне приближаются. Машинка прямо вперед. Начинаю отставать. Нет, очок, комбат перед тобой в здании. Справа. У двери, у двери. Ричка, родная Не Да хорошо, что она есть меня, что Я, его, я А Давай медик идет. Триггер отсыпаем на завтрак. А чё, там один челик еще есть? Потому что мы в не О, Ещё что-то едет. Машинка. Какая-то на востоке Займись, okay, я им Я найду Алик думер триггер, мамба занестачи. Тут есть триггер? Да, есть триггер Чай я отвечу, Раз, два. И еще одну. Все, захват Ох, да. ничего не пропустил для меня особо лохи какие-то пытаются что-то делать получается толм убил одного в этом дело давай к нам я этой машинкой занимал. Они фобу поставили э, на мне. Вот тут вот где-то. И разгружали ее. Сейчас Свой. поищу. Свой, Свой. Свой. Ой, блядь. Свой. Пять! Где-то вот здесь вот. О, короче, чтоб ты понял, он просто в углу где-то сидел. 5 в 7. Все поливали. Так, а что у нас будет этот? Энвил. Дальше что? А, классная Ненавижу эту карту. Нет, я про другое немножко. А. Фухеру. Ну хоть не игра, почему не заходит. Хоть не Envil. А чё, давайте поставимся, не? Давай саплайку привез. Зачем мне? Недалеко. Везти саплайку Да я могу привезти, я э, сдох. Ой, ой, это фу, комбат. Пит. Дальше захват побежал. Я захват, и побежал. Че, контакты есть какие-то или они все? Да нет, конечно. Сидим, отдыхаем. Они поливали все. Вроде по моему они стреляют. и друг друга. Нет, это не по мне. Значит, первого. Куда тут? Ого. Ого, куда я залез? А дальше идем? Здесь, Короче, они, у них по Чарли, вот здесь стоит Фоба. Скорее всего, уже хаб, вот здесь, вот отсюда. погнали туда, заскочим по дорожке, Один ко мне Опа! Од -од Один бегал на Чарли. Да-да-да. Они там ставятся, да. Ну, всё -всё. Я по югу обхожу. Чем не взял? Нет, М -м, сдохнул. Блять, разговариваем, mm -hmm. что происходит, что такое? Сейчас захватим, сейчас ставь с ним захватим, все нормально, ну, так, Давай, блять, не спамь, блять, давай подумай. Все заебись. Давай, только, блять, прогресс, только нахуй нормальная, блять. Информация, информативная, блять. Надо пиздежа. информативную информацию. Рейдер, е блять, блядь. Минус два на мне. Ладно. Ага. Вышел, блин, за хлебушку. Я тоже чисто. На Я мне хоба наверху. -а. Так, пройдущий чуть-чуть. Ай, на этаж лучше. Контроль, дай, не а? А они не успели выкопать? Нет. Тут три соплая стоит. Два. У них еще есть. Вот, вот это Мама, шуба. блядь, ты сюда свой, уже нам, бы. помоги сделать, блядь, ты на пуху, Горит, да. Тут надо первый заебал мне нахуй. Алло! Алло! держать, Не, не Иди сюда, иди сюда. Иди сюда ко мне. Бегом. Надо то, что полезно сделать. Все, иди сюда. Вот и смысл все, что ты нашел позади. все, что тебя требовалось в Подержал я под крышком... Давайте подпись на, на На востоке стреляли. У меня? Нет. Так кстати, Мосенька была, по-моему. Я быстрее, чем ты Пару, добежал. Пара, пара, нет, это моя жизнь, это пара. Пара. Нет, это СВД. Ну, не умри там, пожалуйста. Если работают, то э, А мне некуда отступай. А, не, вот я. А, бля, я если, если вас отработали, поменяйте позицию, обойдите их слева, mm -hmm. справа. Не надо сидеть на востоке. Знать, а не... бля, на востоке от нас противники. Вы, я понял. Не ждите, пока они будут выцеливать э, вас, блять, пиксель. Просто спокойно, нахуй, размеренно сидите, блядь, ждите, пока они придут сами, блять. Карли противник бежал, забежал влево. Склад, склад это игра больше на кто кого пересидит. Круговую оборону займите, бумер восток, э, Алек, северо-восток займи, так, чтобы ты на перекрестии бумера стоял. Наоборот, чтобы бумер был на твоем перекрестии. Это Испания, где тут Вам восток, посмотрите. Ламба не бегает по крышам, получится да. Я только запад могу смотреть. Мамба, останься на Востоке, наверное, периметр на подхода. Где-нибудь вот в этом перекрестке, пожалуйста. Вот этот проход смотрю. Ты деревьев, что Это инвейжен. Это Думаю, что это я лежу. Буду за этим стика. Смотрю, юг. Машинку взяли, машинка уезжает. А, Выходи на мнешку. Я идей, понял. У меня сейчас Карле противник был. Принято. Не, не, я могу тебе помочь, но ты захватываюсь. Не-не, нормально. бам одного бам бам бам спасибо бам мне а вторичку перезарядить возьму Спасибо, напомню меня. Ричечку перезаряжу. И весной Меняй позицию, отступай все я в лицо получил ваншот. а ну, лево вот здесь складной здесь складной они сидеть? там сейчас опять будут Держи. ставиться а дальше идти? Комбат, у вас захват идет? нет понятно 30... мамбу, поднимайте мамбу, отступайте назад я, раз... я а, поднимусь мы его уже не слышишь чё? 15 секунд, правильно подожди, не работай, дай пробегу не работай Эй, бегу на точку Не там что ли, там же компаунде сидят? они, да, на чарли Ладно, гранату. А ч ⁇ Я здесь смотрю. Мне к вам идти? Да вы думаете, давайте? Да. У вас на, на крыше был Чарли снял. Угу. Точка, если что, не захватывается. Уже где-то в точке противника Бумер, у тебя в спине противник, если честно. Знаю, знаю. Один. Это я. Uh -huh. Что, они не поставились там что ли? Прикольно. Все все все машины взрываем все Короче, в автомобиле. Напоминаю, на точке противник уже. Что я хочу? В коридоре вот, режим. что он умер? Ч ⁇ подниму иди. Поднимай А, смотри. меня, у меня еще и Сейчас я его оточню. Так, где-то и... Слышу. А ну, Блять, ебаный... Блять, ебаный... Ты прикрываешь бумер, да, меня? Да 150, него восток вот этот проем, смотри да -да -да. Сядь прям за моей спиной и контроль приду Да ты. я в здание завезу, за Давай так На точку отходим, надо, блядь, забрать уже Отходи, назад-назад-назад Назад и в этот в дом Давай-давай У меня правый низу, прям ты левый. Подходим назад. я готов. Все, все, все, в точку. Жду. Я прохожу. Здесь есть триггер а это чё, они триггер восстановили? Что да mm. бля, сидим, короче, на похуй пусть они ставят там табли, чё хотят убрать Пойдём, порог, я см смотрю север киня. чарли, вот этот я ничего не смотрю триггеры, да. бочки, О, забери, я магазин упал ну еще гранаты, бля, ну ты пидор, я не взял ничего еще две кратарии, еще пару бинтов короче, я у тебя взял Я все, все, у меня пустой, все, пустой мешочек все Сбегал бы взял бы ну, у мотик едет в восток пусть ездит садимся, все по углам садимся а, как по углам, как все пива, да. сиди здесь, я лево вверх... а кто такое лево? Пей это, это типа знаешь, ты слушаешь, ты Ну, Типа только показать, если ты слушаешь, что куда. Блять, что я слышу, заходи сюда. Не, как это, как типа вот человеку не знающему сказать, что такое влево? Ну типа влево, вот как ему сказать это? Руку поднимаешь и говоришь, это лево. Ну так, там правая. Классика. Не, не показывал, а просто сказав вот... Ну, не поднимали его руку, просто сказать, как... как Блин, вы... Послушай, послушай меня. Да. Послушай. Столько еще, блядь, понимаешь, информации, которую твой мозг не, не может просто догонять, блядь, и переварить. Это было домой. Саморазвитие, блядь. Вот эти вопросы, понимаешь, блядь, клоуновские нахуй. Они меня нахуй не радуют никуда. Инвайж. Разгас. Мама не бегает по позиции, я я говорю, стар... блядь. Ну, ты игрок, нахуй. По позиции не бегай, дубай. <свят> Позиция у тебя хуевая. Я за деревом. А, ну тогда все в порядке, если не <свят> Может зайдешь, ну как бы, у нас тут CQB, перекрестие, мы тут... Вот Принято. Как бы, ну, блядь, вот, я говорю. Садись, садись к Алику, садись Калику. и по левую руку от Алика наблюдаю его восточный вход. Ты долбоёб, а Алику надуришь ебло, блядь или <свист> <Тебе> нет, <смешно, свист> на тебе объяснишь мне, куда ты бегаешь? я тебя щас сам учу тихо Юра, ещё, <свист> <ты чё>, блин <свист> уйди туда нахуй я тебе, бля, вообще, как вот? вот вы говорите, что я токсичный, да? А... <свист> тут, <свист> б... тут <свист> больше нету проходов, <свист> но... <свист> твари конченные, иди ко мне сюда сюда ко мне, иди тут бумер уже смотри, иди сюда, тут <свист> сяги <свист> О, щелочка, он видишь ее, блядь? Контролируй, пожалуйста. Не щелочка, стену, долбо ⁇ вон, он напротив туда. Куда ты смотришь, ебалан, блядь? говорю, что у нас рука совершенно... Ты это? вы игрок, получается. Я понимаю, хорошо, блядь. Давайте ворвемся на ним на тигре, блядь. Ну, турниру, блядь да. Тут, говорит, больше нету, нахуй. Вот слева там можно подняться по каме через забор. Что непонятного в фразе, блядь, смотри в головостопку 120, Все, все, понял. Что ты понял? Алекс, смотри, с того хода могут заходить. Не, ну вот вы, блядь, говорите, что я, да, какой-то там, блядь, пиздец, жесткий, да? Неприятный чел. А вы, блядь, пидоры, вы себя видели? Это вообще как нахуй? Просто ламба, блядь. Еба народ, блядь. Вы еще тренировки проводите. Какие, нахуй, тренировки? Чему вы можете научить, блядь? Когда я в И носится, раз и носится, проводим. блядь, и носится по позиции. Ебать его рот. Ну это и винтовый игрок, профессионализм, блядь. Турнир. Прямо. MLG, блядь, да, пролить. Да. Все хуеют. Вот ты сейчас на нас пиздишь, а вот покажем Чё ты покажешь? У да сраку свою голову вести <связь> Сраку <связь> свою подставит За мной уходим? Сейчас здесь секунд дверь закрылась а, а, а Это такое бывает Убили, его. убили, убили. Кон Я контролю, поднимите его -а -а. Сейчас, Такое бывает Поэтому отступать надо спиной и планомерно... Мамба, смотри тут проход, который я смотрел, пожалуйста. Сейчас, принято, давай. сейчас, лево, вверх, вниз, что? Уровень, координаты, координаты, блядь. Как уходит, блядь. Фербал у мамы просто. За моей спиной есть кто-нибудь? Да. на севере какая-то херня приехала. Передо мной проход, поднимайся. верно. Фу. Контакта нет, говорю. Понял. Комбат красный презрят. За моей спиной группим 10? Да, блядь. Поворачивайся. Никого, блядь. Алек, отходи. Все, пошли за мной. Все, все, алек, иди, я держу. Все нормально. Я понимаю, это синдром практический. Алек, стой, я первый. Ходил. Назад посмотрю. Через забор на север вперед. Все, меня не теряйте, дальше двигаемся за мной Первосток Бля, это овершу Ебало Я понимаю, что у тебя негры и талибы одно и то же Давай-давай за, мной, за мной. <связь> <связь> <связь> Да и хуй с этим льдом, блять. У меня пехота У меня пехота 20, восток на горе На горке надут Овер, а сместись наверное, нахуй, поближе к нам, мы на полицию зайдем, и там мы по новому Он минус. Понял. Профессионально. Нахуй, блядь. Вс, съебаный, блядь, бородатый, ч можно? Внутри, внутри, внутри, скводной бегает, внутри полистейшена. Принято. внутри полиция пехоты дохуя все все все я понял О. за мной проходим или нет отделение? почему у мало? <связывая> я снял его эээ <связывая> ой блин такой долбоёб ой не синий долбоёб поднимаемся, заходим бегом, бегом, бегом. Кто право смотри право смотри, право смотри еблу, тупой человек здоровый поднимается, поднимается. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро кто, кто поднялся последний Олег. не слышу информации, кто поднялся, кто нет все на месте? Да. проходите направо, направо налево ищите хаб я слева зайду, бегом хаб передо мной в компауде на оверендируйтесь Маленькая зданица Информации не даёте, блять, молчите. Да. Есть сверху. На <свист> мне полицию убили. На Плышь. мне внутри. Давай я пройду. Сад сижу. Да. Я <свист> прохожу дальше. Да, Отлично. На мне бегает ровно на мне. Зашёл, хаб. хаб нам Хаб здесь вижу. Да, блядь, сказали уже. Убил одного складной. Складной с квадной. С квадной Да. В блоке Хаб. Копаю. Копаю хаб. Локи копаем на, на, на мне криктики Удю второго ага, видел, Щас. Щас. Хаб Щас. без крышки Отлёк Контроль, контроль, прям вот этот угол бумер Да, да? Ну, да Звонят, пишут мне, блять, не все заебаем А знак дольного, хабе приходят Мне похуй надо это... Сидим варлай, блять Аху А чё мы блять, мы, мы их гасим нахуй не умирает никто, блядь, я хуй знает почему я умер? Ну, ты лох, тебя подняли хоть? да, может быть да, плейбрейк? <звучит> ну здорово. умер под стенкой, пидорас минус и у него отлично комбат, э -э, может быть южнее еще лежи, Okay, я смотрю вот <связано> этот западный проход. Кто умирает, пацаны, кто умирает. Как бы, ну, мы поднимаем. <связано> и maker. <связано> <веншу связано> У нас one-lide режим. Турнир на. Event вот Поняли на? Да, да, да, осознали. Только карты там другие тренироваться нужно на других картах. Да, и вас там выебут, как в Ну, Целый магазин, да. Запад минус один. Целый магазин, блядь. Они стабильно бегут северо-восток восток. Я с запада да. сейчас одного. О, патроны. Алекс, ты здесь, да? Да. Дикой Солнце, ну ка, подымись ко мне, ладно. Нет для тебя грязная работа. Ебани. Доставай лопату. Тихо! по-моему, западный вход, по-моему, пробегу слышно. <звучит> западный вход? чарли вот, ну, они должны запада прийти, логично Там. ну, все, okay, я, я, я смотрю этот проход вход запад, за мрапом принято алик, о, много-много за мрапом за мрапом кидай осколок да, она ушла А я умер. Да, да, я знаю, он там на кино. Подрапом минус. Под нарапом минус. Я вижу, я сниму его. Не лезь. Он спрыгнул вниз. Спрыгнул вниз, будет подходить туда, к тебе. Ты Что, жив? Заходили. Да, жив, конечно. Потери какие у нас? Граната. Только умер? Да. А я за, закидали. Меня закидали гранатами. Я жив, нет. Да, тоже прилетало. Да, полез спидор ебаный, легкий хуй. А, своих сейчас поднимать будем, пока не сейчас они немножко, блядь, спадут, кончится. Сапер едет, блядь, заудов. Так, посмотрю на овере еще людей. Еще одного минуса, ну. Нормально сейчас возлюбим. Пиратой? Ух, какая штепизда, пидор, ебаная касая чума. Я угненату. Олеко, овер, овер, овер, пока. Ну ладно, попробуй. У меня прорыв. Принято. У меня один забрался, сейчас буду подниматься алик Овер, поднимай. Плохо да ты да ты да да да да да да олег уёбай да да подо мной много минимум двое это наши вылезь ещё два точнее, своя вниз тебя не в тебя, не кипишу да я не буду, я срежу, гранта перебал у меня сразу хуй встал блядь. красный бояр, перед тобой может быть на востоке понял, 105, ориентирный демопед бумера еще можно поднять, нет? конечно бумеру тогда срочно проходи бояр, подними бумера, или алик да. кто-нибудь я с аликом сколько секунд? 170 Мечети. дайте гп мечеть, ровно в мечеть сейчас подбегу к тебе yeah. Радно, так напугал закрыл, закрыл, закрыл, закрыл. его не слышали что я ебану в рот юра, ты думал как-то легко играть стало покет волс вернулся наконец-то ой 10% потери по Я тут это лесенка подкопаю деревянную. Не пропадать же добро. Выбер, копаешь, всю, Надо, конечно, Понимаю, я могу Поднимите здесь меня видеть. и отделение вот здесь, сейчас не Надо отсюда уходить. А -а -а. Возьмите патроны, самое главное, патроны, тенечки, Комбатная мечеть еще актуальна или ты не знаешь? Ну второй этаж был, я не знаю. Короче, отступайте на нет движения, надо уходить. А мне пехота впереди мрапа. Да, я в мрак. Олег, дискуссия. Я оттащу. Очень до хуя пехота идет туда. Я смотрю сзади. Солячка до горячка, блять. Я, я уже наготовил ходить отсюда. Мы Да, что да. север стреляет. Граната! Плохо. Плохо, сороки. С севера за. Здесь двое. Это, это, это, это... Мы талибами, но, еб... Там один остался овер справа на сервере. А? Ну, конечно, что ты, блять, полз? Деление за мной. Понимаю. А, переходим. Овер, что минус? А -а -а. Я минус. А. Умер. А, я, а на мне размен или нет? Нет. Убил одного, сзади был, Чарли или нет, блядь? Меня подними Поднимаем 300 Алик... ой, фу, мумер и... Не докинул Не докинул, у меня ранило Держусь. Еще одна Восток, восток, конец моста, блин. Иди к ним, я кинул Да, хорошо, да, угу. Ой, ой, ой, ой, ой, ой! ой, ой, ой, ой. Убил. что я раненый. я подними. Я... меня Все. Поднимет, сами Все. на крыше минут был. Рядом минус Я вижусь А вайл Подавление. Мне не нужно очень селет. сильно это. Мне хил нужен. Мне тоже нужен, Ой, я а я хоровый, да. Давай, давай, садача вот на эту дорогу выйти на южную давай побежать да ладно преследовались? не видел где, встретили откуда так, алик минус медика спустил да, да, да, сзади где-то идут помолчите, помолчите, на мне где-то спереди я обойду их одного Блин. здесь убили походу да, один только что откинулся, кто-то из наших его убил или он сам, непонятно бля, вот пидоры ебаные, это пиздец че стоять? о, триста еще надо поднимать я поднимаю У них прямо на Москве хаб стоит сто да, да, процентов. Я контролю вас сверху по возможности. Поднимайте, Алика. Доложите, как он Очень мало информации. Говорите же, это же важно. Все, В группе там лечимся. Бамба возьми, север Первого пехота. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай, игры уходим, галик, Мамба, отходи, держу. Давай, давай, кабат. Иди, иди, иди. все, я ушел все, заходим, занимаем вяжемся Вяжем. да, так, не все, давай держись себя, всех вам патроны надо? внутрь да, да. северо-восток я тут поставлю Он все смотрит. я тут бесполезен Сука обложили демоны ёбаные нахуй. Да. Сука сейчас фланга ну больше. Да. Давай. Сейчас еще долечат. Все. Yeah. Давайте за мной. Дистанцию уберем. Друг другу колонны. Пока не стрелять. Стрелять только в случае обнаружения. Ага. Uh -huh. Ух ты че? Ой-ой-ой, хорошо. Ой, ой, ой, ой. не поставил я поставлю на мечети да, смотрят миссия. на нас проходим проходим проходим не видят могу гп долбануть проходи быстрее проходи проходи направо все уходим ага. Шли, ушли, ушли, ушли, ушли, ушли, ушли. все направо все направо кто последний пробежит скажет сказал ну ГП могу дать не надо пока рано, рано, рано. Угу. ко мне, ко мне, друг здесь заходим в тыл обратно, меня в линию рас... рассасываемся наступаем Метки. Они все отянулись на полис стейшн. когда зайдем, задача брать то направление сразу. Угу. Командир стоял, дуплил в бинокль, это значит, что он не знает. Одного закрыл. КП, давай, он, а, стоп, давай Там, еще есть. Там еще один есть, смотрите внимательно. Я зачищу. Смотрю. Пап угу. не метку брал. Дай, гп, дай, гп, дай. Вижу, контроль выход, контроль, проход, контроль. Штарик, у контрольте выход проход еще не ГП надо. Не, не надо, нет, стоп, стоп Я... ГП принято кто-нибудь Окей, okay, okay, здесь смотрю проход западный, вот этот вот. Да, вот. Смотри, да. Ну, трудно. Нашел. найдите между -а кто -а там во на мне Фоба. Навалим, ФОБа. Овер, копай, ФОБа. Алек, что Говорят, Я контролирую, говорю, стоп, то здесь стою? У нас сзади какой-то автомобиль. А, сзади кто-то приехал. Следующая вещь, что Да, Я сзади держу. Банат. Чужой шуток. А мандари. Дорим, дорим. Без тебя, билой раз и ну, обыдал занимаем круговую оборону опа где этот, Вы? который держит я, я направление смотрел я комбат угу. сказал, я вижу у тебя алик информацию по контакту убит угу. Держатель, блядь, О, опа, смотри, приход <свят> угу, смотрю, поднимайте контакт запад 261 на сопке Пусть балл поебал. поебал получил контакт уничтожен я на вышке на 360 короче смотрю 200 200 обработал да он готов <свес> Это первый, блядь, что там нахуй? Дого голову? вижу. Нет, его вот, делаешь, что думать, блядь, вперед идти как-то. Дого убил вроде. Ты головы и войны, да, пройди вперед с нами, блядь, на захват, я не Метку знаю, подумать, как ты считаешь. <свес> я вроде убил, блядь, сошёл я. один в упоре, набрал ракетчик. Принято. Он тут обошел. Убил. Овер, возьми вот этот проход по Чарли. два. Окей, okay, принято. Я Алика просто надо прикрыть. <связь> да, поднимай здесь. Я, Олег, потом возьми проход, на который ты смотришь. Бумер, я этот смотрю, развернись. Угу. Ебать, комбат, смотри, кто зашел. А? Кто? Клещ, блядь. Ты еще этого не видел. Та же самая хуйня. Я его на сталкере предал немножко. Не то, что предал, но там. Короче, мы хабаровом смысл. Меня слышно, Алло? Да. Блять, не в дебал, да, не успел работать. Это а где Север, все э -э, верно, Тим? где-то вот здесь или вот здесь, вот упал. А вот -а -а. машина контактная. Да, да, да он... машинка приехала. Как ну, чуть немножко... меньше ебал, суть-таки, так. Да я, блять, не отвлекаю телефоны, я прицелился. Чтобы... Переправдывается, так. Алек Хелп. Где машинка-то приехала? Как смотришь? Где он? А, я слышу здесь. Не, не, не, не. Алик, далеко не уходи. Нет, это восток. Это восток. Я лег, он меня видеть не мог оттуда. Но Суса, ты меня убил. С второго этажа далеко может улезть. Далеко сидит. не уходи, далеко не уходи. Он он да, это восток. Он все убил А, Это был восток в... Он тебя в жопе был, да? Да Ну он перепрыгнул сейчас, я его убил Ладно, прости, я больше не буду крисковать Жаль, мы проиграли Проиграли? О. А, две не минуты время. осталось Да мы их выебали, бровски, высушили нас Не-не, мы проиграли Это да, но физически Алик встань, пожалуйста, пойдем Подержись Физически Алекс встань Спереди нас на здание да. на первом минута подождать на втором Велик, компания, да? 11 киллов, ладно Иди нахуй с не А кто-нибудь заскринил? Я